Добрый день! Сегодня вас я рад приветствовать в нашем канале ТОСЕО. Мы научимся делать вот такие симпатичные небоскребы. Для этого нам Для этого у нас с вами понадобится обычный листочек бумажки А4, беленький. Сначала мы отрезаем от него лишнее, то есть делаем из него водоросный листочек. Так, берем с вами. Вот и отрезаем лишнее. Все, лишнее отрезали. Вот. Так, вот у нас есть линия сгиба. Это будет наш центр. Теперь эту вершину соединяем с этой и намечаем по центру линию сгиба вот так вот вот теперь что мы делаем дальше мы вот на пресечении двух линий сгиба к этой точке сгибаем листочек с этой стороны и с этой стороны вот таким образом Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Вот. Далее мы эту и эту сторону опять сгибаем к центру. Делаем с другой стороны то же самое. Так, вот. Теперь вот эту часть закипаем к этой точке. Далее, вот эту точку закипаем вот к этой точке, то есть вот таким образом. Далее, загибаем вот эту часть следующим образом. Вот здесь примерно на линии полсантиметра, вот так например, мы делаем загиб. Вот таким образом, смотрите. Видите, да? Раз, раз. Теперь мы формируем вот такой кармашек. Видите, да? элемент делаем сгиб с этой стороны То же самое дело с другой стороны опять кармашек вот, вот. видите да? далее мы вот эту точку сгибаем вот к этой линии загиба давайте так И загибаем опять примерно ну, от этого края полсантиметра. Вот так. Вот так. Теперь к этой вершине мы сгибаем эту и эту сторону вот от этой точки и от этой точки до линии. До, до вершины. Вот так. Смотрите. И с другой стороны тоже самое. И, собственно говоря, наш с вами ибоскреб готов. Осталось его только разукрасить. Окошечками, башенками и прочее. Собственно говоря, я вам показал сам принцип, как построить макет дома. Вот. Вы можете в принципе любые. Пропорции, любые линии сгибы в других местах делать, экспериментировать, дом делать пошире, попольше. И таким образом можно построить целый город. Как в Нью-Йорке, такой будет Манхэттен. Спасибо за внимание. Посещайте наш канал. Ставьте лайки. Всегда будем вам рады. Подписывайтесь. До свидания.